Сорт сверхострого перца Джайс, персик, призрачный скорпион Вот такие вот продолговатые стручки Пупырчатые Слегка изогнутые В основном они бывают трехгранные Например, вот этот имеет три грани Очень сильно пупырчатая форма у него персикового цвета. Созревает он от зеленого до персикового цвета. Это перец относится к виду капсикум чинес. Этот сорт был выведен фермером по имени Джейс из Пенсильвании, США. Вот такой вот красивый перец. Срок созревания такого перца. 120 дней растение многолетнее высота куста может быть от 80 сантиметров до 1 метра если будете выращивать его в открытом грунте он где-то будет сантиметров 60 до 50 сантиметров в теплицах он конечно будет гораздо выше этот перец что-то среднее между пуджа и тринидад моругой скорпион он имеет цвет пуджалоки и пич ну только вот видите у него есть жало у пич пуджалоки нету